Всем привет, меня зовут Вахушев Иван, и вы смотрите канал, посвященный Windows и Windows Phone. Не так давно я приобрел мощный ноутбук ASUS N750JK на замену своему старому компьютеру. Все подробности об этом вы найдете по ссылкам, которые есть в описании к видео. Поскольку ноутбук новый и достаточно дорогой, то мне бы хотелось, чтобы срок его службы был максимально возможным. Мой предыдущий опыт общения с ноутбуками показывает, что, как правило, самым слабым местом является аккумулятор. И я задался простым вопросом, а что нужно сделать, чтобы продлить жизнь аккумулятору ноутбука? И сегодня я попытаюсь разобраться в этом вместе с вами. Все самые последние новости стана Microsoft вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Все о Windows Phone и не только. Microsoft Inform Russia. Мы рассказываем хорошие новости. Сначала немного общих сведений о батареях. Современные ноутбуки на данный момент оснащаются литий аккумуляторами. Они пришли на замену никель-кадмиевым и никель-металл-гибридным батареям. Этот новый тип батарей довольно привередлив к условиям эксплуатации, зато в отличие от предшественников не обладает эффектом памяти. Основными факторами, которые определяют срок службы батареи, являются температура, количество циклов перезаряда, условия и срок эксплуатации. Для литионных ионных батарей рабочими являются температура от 5 до 45 градусов Цельсия, оптимальным диапазоном является диапазон от 15 до 25 градусов Цельсия. Если температура выходит за границы рабочего диапазона, то батарея деградирует намного быстрее. Обычно батарея ноутбука способна пережить от 300 до 1000 циклов разряд-заряд при соблюдении температурного режима. Для литиевых аккумуляторов крайне губителен полный разряд батареи. Но и перезаряд скажется на здоровье батареи ничуть не лучше. Перезаряд может возникнуть при нагреве полностью заряженного аккумулятора ведь при повышении температуры емкость аккумулятора снижается. Чтобы примерно оценить степень изношенности батареи, можно использовать утилиту Everest или ее более современный аналог. Безоговорочно верить этой информации нельзя, но общую тенденцию она показать может. Таким образом, самый главный вывод, который нужно сделать, это температура. Температуру аккумулятора нужно контролировать и не допускать ее чрезмерного повышения. И теперь я попытаюсь сформулировать несколько советов, как этого добиться. Совет номер один. При первом включении ноутбука после покупки зарядите аккумулятор до 100%. Затем под небольшой нагрузкой разрядите батарею до минимума. Снова зарядите и повторите этот цикл три раза. Такая нехитрая процедура позволит раскачать батарею и вывести ее емкость на максимальное значение. Совет номер два. Никогда не оставляйте батареи ноутбука полностью разряжены в течение длительного срока. Если батарея разрядилась до критически низких значений, то при первой возможности ее необходимо зарядить. Совет номер три. Не оставляйте ноутбук в выключенном состоянии и при этом одновременно подключенным к зарядному устройству и к электрической сети. В этом случае, когда батарея ноутбука зарядится до 100%, очень легко может возникнуть перезаряд. Особенно летом, особенно на солнце. Если батарея была разряжена и вы выключили ноутбук и поставили его на зарядку, то контролируйте этот процесс. Как только батарея будет заряжена, отключите зарядное устройство от электрической сети. Совет номер 4. В дальнейшем при эксплуатации батареи ноутбука пользуйтесь зарядным устройством везде, где имеется доступ к электрической сети. Это уменьшит количество циклов разряд-заряд батареи. Совет номер пять. Следите за температурой ноутбука в целом и аккумулятора в частности. Если ноутбук сильно греется, то примите меры для его охлаждения. Например, купите охлаждающую подставку. Вот несколько простых советов, которые помогут продлить жизнь аккумулятору вашего ноутбука. В некоторых источниках есть советы о том, что при работе от электрической сети аккумулятор нужно вообще снимать с ноутбука. Я же считаю, что это бред и никому так делать не рекомендую. Тем более, что на многих современных ноутбуках батарея вообще не съемная. На этом все. Пишите в комментариях, как вы бережете свои ноутбуки. Ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте про мой канал.